Привет! В этом видео будем говорить об эмоциональном маркетинге, а именно о том, как помогает продавать тоска по прошлому или ностальгия. То есть мы будем рассматривать исключительно ностальгический маркетинг либо ретро-маркетинг. Это условное название, но его даже иногда выделяют как отдельный вид маркетинга. Итак, как тоска по прошлому помогает продавать, рассмотрим далее подробнее. говорим об эмоциональном маркетинге, то имеется в виду, что с помощью маркетинговых коммуникаций, инструментов, инструментов у человека вызываются какие то эмоции, и под влиянием этих эмоций, находясь в определенном эмоциональном состоянии, он совершает какое-то действие, например, покупает продукт. Когда мы слышим слово ностальгия, то на ум приходят такие понятия, как печаль, грусть, меланхолия, тоска по дому. Этот термин мы можем связывать с некой утратой, которая доставляет нам вот некий дискомфорт. Ностальгия в принципе это чувство, которое переполняет нас, когда мы думаем о прошлом. Оно происходит от греческих слов «возвращения домой», а также «печаль» и боль. Несмотря на все это, ностальгия – это про грусть, но также еще и про позитив. Дальше мы разберемся, почему. Некоторые характеристики ностальгии. Ностальгия бывает у всех людей, но некоторые люди больше склонны испытывать это чувство, чем другие. Возможно, кому-то не нравится думать о прошлом, а нравится, наоборот, смотреть только вперед а кто-то хранит многое из прошлого. Мы можем идеализировать объект нашей ностальгии, а выражение раньше было лучше связано с тенденцией к сохранению положительной стороны нашего прошлого опыта. Память защищает нас, сохраняя хорошие воспоминания и отбрасывая большинство негативных моментов. То есть в памяти хранится многое, но мы с большим удовольствием возвращаемся именно к светным, добрым каким-то позитивным моментом. Негативные моменты мы склонны больше вытеснять и предпочитаем, естественно, их забыть. Причины, стимулы для ностальгии могут быть тоже разные. Чтобы ощутить ностальгию, достаточно в принципе почувствовать знакомый запах, попробовать пирожное с детства, услышать песню, связанную, может быть, с каким-то романтическим моментом, либо просто пройти мимо института, где учился, где проходили времена молодости и так далее. Чувства заставляют нас возрождать связи, ранее установленные нашим мозгом. Если перейти ближе к продажам, ностальгия работает, используя наши эмоции. Большинство людей, или, правильнее сказать, некоторые люди, склонны смотреть на прошлое в розовых очках, вот раньше было лучше. Таким образом, рекламируя через воспоминания, маркетологи могут ассоциировать эти позитивные чувства, если они естественно у человека есть, со своими продуктами, либо брендами. Это общий для всех людей механизм мышления. Но чем старше человек, тем проще вот его запустить, потому что в памяти уже есть опыт и есть воспоминания. И у каждого поколения есть, как правило, свои старые добрые времена. Намек на старые добрые времена может быть через все, что угодно. Визуальные образы, подражание упаковки, внешнему виду продукта. В одежде, конечно, определенные фасоны, типы тканей, рисунки, музыка, звуки, голоса, мелодии могут очень быстро вызвать нужные воспоминания и эмоции. Стилизованные дефекты съемки, какие-то аутентичные детали. И если э, получается, то можно даже задействовать, допустим, запахи. Все это может использоваться в креативе при разработке рекламной кампании. Человеку достаточно получить намек. Определенные воспомина... воспоминания восстанавливаются в памяти, появляются эмоции и под влиянием этого совершается нужное действие, например, покупка определенного продукта. Для того, чтобы успешно запустить ностальгическую маркетинговую кампанию, нужно ответить на такой вот главный вопрос по какой эпохе ностальгирует целевая аудитория, от этого зависит визуальный код компании, слоганы, методы продвижения и так далее. Вот. И во всей этой истории очень важно не обесценить настоящее. Сегодня мы можем пользоваться более совершенными технологиями. Сегодня много всего нового, полезного, интересного. Нужно очень правильно сделать намек на прошлое, на то, на что-то хорошее из прошлого и связать. Обязательно его с настоящим. Когда, вот тогда и получается позитивная история и правильная коммуникация. Именно тогда ностальгия не будет связана с утратой, с грустью, с чем-то, что уже прошло. То есть в ностальгическом маркетинге очень важно простроить связь именно с настоящим. Мы берем позитивный момент из прошлого и переносим его в настоящее, в здесь и сейчас. И вот это основная задача маркетинговой компании. Когда мы говорим о ностальгическом маркетинге, важно затронуть еще такую тему, как традиции. Мы склонны хранить разные традиции, проносить их вот буквально через годы. И в традициях есть как раз доля ностальгии, так как это прошлое, и связь с настоящим, если эту традицию сохранили, то есть это то, что существует сейчас. Это тоже можно, естественно, использовать. Мотив традиции может подкреплять утверждение о высоком качестве товара. Опять же, вот идея раньше было лучше. Идея традиции используется в рекламе для того, чтобы создать для товара индивидуальную историю. Вкус, например, знакомый дел с детства. Очень много компаний построено вот на вот этой идее. Если это принципиально новый новые продукты, для, для его продвижения в коммуникациях планируется использовать традиции, то здесь коммуникация должна показать, что продукт, который предлагается, он вписывается в традицию, он ее поддерживает, он помогает ее сохранить, но ни в коем случае ее не ломает. Вообще разрушать традиции очень опасно. Есть один известный кейс, который ярко показывает, как опасно ломать традиции и как люди склонны сопротивляться к новому итак кока-кола для нас это тоже особый напиток много связано с ним воспоминаний но кока-кола это вкус америки там этот напиток имеет именно такое позиционирование. За всю историю среди достойных конкурентов этому напитку было только Pepsi Cola. Но когда-то легендарную Coca-Cola ее создатели всерьез хотели заменить на New Coke, на новую колу. История случилась в 80-х годах. Pepsi устроили масштабную компанию Pepsi Challenge. И в связи с этим по всей стране стали проводиться слепые тесты газировок. Оказалось, что люди, не видя этикеток, чаще выбирают Pepsi И тогда Coca-Cola решили стать еще вкуснее. Многие месяцы шла разработка нового вкуса. Химики, другие специалисты трудились днями и ночами, пока наконец не получился новый вкус, который. На фокус-группах обыграл не только Coca-Cola, но и Пепси. Задача вроде бы была решена. Весной 1985 года новая кола была представлена официально. Банка почти точно такая же, только с ярлычком «Новая». Производство прежней колы было остановлено. Потратили миллионы на рекламу и дистрибуцию, стали ждать результатов. Это был знаменитый провал в истории маркетинга. Начались протесты, верните нам старую колу. Кока-кола это вкус Америки, что вы с ней сделали, дошло даже до демонстрации. Это была катастрофа. Новая кола не продержалась и трех месяцев, проект свернули и вернулись к старому доброму рецепту. Это пример, как попытка поломать устоявшиеся традиции может привести к провалу. Но это не все. На этом история не заканчивается. В 2019 году Кока-Кола возобновила продажу напитка «Новая кола» или «Нью Кроук в честь выхода третьего сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix. Действие сериала разворачиваются как раз летом 1985 -го года, когда компания вместо традиционной колы начала выпускать новую колу. Для коллаборации с Netflix, Coca-Cola возобновила рецепт именно новой колы New Coke и заменила логотип на тот, который был именно 30 лет назад. Компания выпустила лимитированную серию New Coke. Вот такая маркетинговая интересная история, когда провальный продукт стал фишкой сериала 30 лет спустя. Я думаю, что идею ностальгического маркетинга или ретро-маркетинга вы уловили. Напишите, была ли эта информация для вас полезной и интересной. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!